Господин председатель, многие сегодня здесь затрагивали тему Черноморской зерновой инициативы, если быть точнее, пакетной сделки, продление которой на 60 дней может состояться завтра. Хотел бы в завершении подробно остановиться на нашей позиции на этот счет. 22 июля прошлого года в Турции были подписаны два пакетных, то есть носящих взаимосвязанный характер соглашения. Одно, которое на тот момент было призвано решать гуманитарные задачи по снабжению продовольствием голодающих во всем мире, между Россией, Турцией и Украиной по вывозу из трех портов Черного моря продовольствия и удобрений. Второе, между Россией и секретариатом ООН, о содействии продвижению российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Именно его наши коллеги, западные коллеги, в упор не хотели замечать, избегая даже упоминания о нем проектов продуктов СБ. И это второе соглашение не выполняется ни на йоту. К выполнению так называемой зерновой инициативы, призванной способствовать вывозу зерна из украинских портов, у нас и у многих также есть много вопросов. Главный из них, почему вдруг она превратилась из гуманитарной в коммерческую? Ведь именно на это четко указывает статистика. Весьма спорное ее влияние на продовольственные цены в мире. А в страны поступило не 66 или 65 процентов поставок, как говорили сегодня здесь, в этом зале, а всего лишь около 3 процентов. В частности, по данным так, несмотря на то, что цены на продовольствие упали с рекордно высоких значений в начале прошлого года до уровня 2021 года, они не дотягивают более чем на 20 процентов. Усугубляются и внутренние проблемы в развивающихся странах по причине обесценивания местных валют, и это на фоне укрепления американского доллара в 2022 году. А кто же, вы думаете, получает прибыль от подобной ситуации? Главными бенефициарами роста цен на продукты питания и дестабилизации цепочек их поставок являются крупнейшие западные агрокорпорации. Речь идет о так называемой «большой четверке». Это американский Арчер Дэниелс Мидленд, Банч и Каргилл, а также нидерландская Луи Дрейфус, на долю которых приходится от 75 до 90% глобального торгового оборота агропромышленного комплекса. В 2022 году одна только Каргилл нарастила объем продаж на 23% до 106,55 миллионов миллиардов долларов, зафиксировав рекордную чистую прибыль в 5 миллиардов долларов. Какие же бонусы для развивающихся стран? Кстати, не стоит забывать и о том, что вследствие бесконтрольного вывоза продовольствия из Украины эта страна рискует столкнуться с самым настоящим голодом. Об этом прямо говорят многие эксперты. И Россия тут ни при чем. В этом же ряду остро стоит вопрос захвата западными компаниями черноземных пахотных земель в этой стране. За последние 10 лет количество таких земель, перешедших под контроль иностранцев, превысило 4 миллиона гектаров, или 10% всех плодородных земель Украины. Причем все эти процессы пытаются скрыть от мировой общественности за традиционным мантры о российской агрессии и обвинениями нашей страны в создании продовольственного кризиса и провоцировании роста цен на продовольствие. Это, разумеется, абсолютная ложь. Даже в резолюции Европарламента о доступности удобрений в Евросоюзе от 16 февраля прямо говорится о том, что высокие цены в агросекторе наблюдаются последние два года. Впрочем, это не мешает Брюсселю провоцировать дополнительные риски в сфере продави безопасности бедных стран за счет все новых антироссийских рестрикций. Господин председатель, меморандум России ООН попросту не работает. То, что он крайне выгоден для развивающихся стран, никого не волнует. В итоге ООН, устами официального представителя Генерального секретаря пришлось таки признаться, что организации нет рычагов для вывода операции с российским сельхозэкспортом из-под западных санкций. Еще раз подчеркну, эта ситуация негативно сказывается не на России. Наша экономика на зло нашим недругам уверенно развивается, а на развивающем мире. Ну а раз вся забота о нем наших коллег всего лишь слова, а настойчивые усилия генерального секретаря не приносят результаты, мы тоже не будем с этим мириться. В этой связи 13 марта в соответствии с пунктом H трехстороннего соглашения мы официально уведомили, уведомили нотами турецкую и украинскую стороны, что не возражаем против продления после 18 марта его действия на 60 дней, то есть до 18 мая. Дальнейшие шаги будут зависеть от прогресса в решении обозначить нами проблем. Подытоживаю. Если в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне действительно заинтересованы продолжении экспорта продовольствия из Украины по морскому ГУМ-коридору в своих интересах, то у них есть два месяца, чтобы при содействии ООН вывести из-под своих санкций всю цепочку операций, сопровождающих российский сельскохозяйственный экспорт. В противном случае... Нам непонятно, как будет работать пакет, пакетная концепция генерального секретаря ООН в рамках Стамбульской договоренности.